Здесь, значит, мы рассматриваем ситуацию, если к нам обратились супруги. Супруги они всегда идут как законно, заемщик и созаемщик всегда. То есть банк не будет рассматривать одного супруга, если кто-то говорит: я хочу там на супруга, а сама не брать. Обязательно идут как заемщик и созаемщик. Значит, у них, если они у одного из супругов если вам испорченная кредитная история, то в таком случае обязательно нужно делать брачный контракт. А, брачный контракт обязательно, а, только в таком случае может быть один супруг идти. Брачный контракт, а, его не обязательно сразу делать, он сбербанк платит сразу, а другие банки сначала рассматривают, потому что брачный контракт у Натальи, примерно стоит 5000 рублей, это расход дополнительный. Здесь, если, допустим, испорчено или просто один только хочет сам супруг брать на себя, то значит по брачному контракту. Но, как правило, супруги берут вдвоем, заем, заемщик созаемщик, а доходы у них равно. То есть, допустим, один супруг получает, допустим, там 20 тысяч рублей, второй получает там, 30 тысяч рублей, банк это суммирует. Также и кредиты суммирует. Часто бывает, что супруг материнский капитал. Так, бывают такие ситуации, что а, у супруги плохая кредитная история, на стопе она стоит, но у нее есть материнский капитал, а у супруги есть зарплата. А, значит, а, здесь никак она не сможет, мы не сможем ее провести, если она стоит на стопе, а, и только она имеет право пользоваться этим материнским капиталом. Поэтому здесь Никак мы ее не проведем, если она стоит на стопе, нее есть мат-капитал, мы не воспользуемся им. А просто, значит, выход такой, оформляем на супруга, он свалит зарплату, и мат-капитал никуда не смогут не закрыть пока ничего. Вот здесь, значит, такая ситуация. Какая еще ситуация может быть? У нас была ситуация, значит, мы с женой развелись в паспорте, штампы но свидетельство о браке у него формировано. А, у него есть доход, у нее есть мат капитал, нет дохода. Но мы договорились с банком, что не будет запрашивать свидетельство о браке. Достаточно штампов. Была у нас такая статья, простой. Ну вот, в принципе, по супругам все, наверное, да?